Итак, всем привет, с вами я, Вуль, и знаете, вы, наверное, уже слышали о новой игре Бенди и Темное Возрождение, или Бенди and the Dark River. и я, безусловно, хотел сделать по ней видеоролик, так как тема достаточно интересная, но за первые дни набежало столько информации, что я решил дать этой игре время и подождать, дабы выделить для вас все ключевые моменты и факты, известные на данный момент об игре. Итак, вся эта шумиха из игры началась с поста Митли в Твиттере, что время, мол, пришло, и на самом деле это вызвало достаточно много вопросов фанатов. Но спустя 30 минут в сообществе Бенди выходит пост, темные уже пробудились, после чего выходит трейлер самой игры, который сразу же побежали разбирать различные ютуберы, поэтому я не буду тратить на него свое время, а перейду сразу к ключевым моментам в данном трейлере. Ну, во-первых, в отличие от первой части, мы будем играть уже за нового персонажа, а также в совершенно другой локации. Мы будем играть за девушку по имени Одри, которая находится в Аршке от Пикчерс. Также она рисовала первой серии и, возможно, может являться родствен... родственницей Генри. Так, мы видим его работу у нее в комнате. Также, помимо самого трейлера, нам дали огромную кучу скриншотов. Но... Я не буду разбирать их все, потому что вы явно их уже видели, но ну и явно это неинтересно. Мы сейчас перейдем к самому главному, что тут есть. Самое интересное, что мы можем увидеть, это исследовательское деление, в котором и будет происходить большая часть игры. Ну и наверное ни для кого уже не секрет, что игра выходит 15 ноября этого года, так страничка с ними уже появилась. К сожалению, игра будет в начале только на английском языке, что, конечно же, грустно, но я уверен, что в ближайшие дни после выхода игры будет переведена на русский язык. Может, даже неофициально, но все-таки переводы будут. Так что можно не переживать, но вот о чем действительно стоит напряжаться, это цена 30 долларов за данную игру. Учитывая то, что Steam нельзя пополнять нормальными способами, то для кого-то это может стать проблемой. Ну и раз я затронул цены, то нужно говорить о том, что разработчики все-таки улучшили, а они затронули саму механику игры. Не многие разработчики этим занимаются, но я им благодарен. А именно, разработчики улучшили хитбокс, повысили скорость персонажа и также улучшили бои. Ну и самое любимое и самое главное, что они сделали, это убрали квесты Алиса, что достаточно неплохо. Также буквально на днях в сообществе Бенди появился пост со ссылкой на архив, в котором пока доступна лишь одна страница, но я думаю в скором времени разработчики выложат и другие, и мы сможем в них покопаться и сделать отдельный видеоролик по поводу этого всего. Ну и поговорим немного о системных требованиях. Это 8 ГБ ZOO и 64 ядерный процессор, но мне кажется это немного завышенно, так что если у вас более слабый ПК, пока не все потеряно. Ну, а на этом все. Всем удачи, всем пока.